Всем привет дорогие друзья, с вами Класс, Криптошарк, в этом видео у нас наконец-то интересный мастернодный проект, проект называется Gauntlet eSports, у нас получается это мастернодная монета, то есть которая предназначена для киберспорта и в общем с этим совсем связана, как вы видите они говорят о том, что они сейчас взяли за основу две самых ведущих позиции, это криптовалюта, и киберспорт. И на основе этого они создали проект а, с помощью данного токена, ой, токена по привычке алю токена, а, с помощью данной монеты мастернодной а, можно будет в будущем потом оплачивать различные услуги, вплоть до того, что хостинги там будет серебра стоять, тигры на данном проекте, то есть эта монета будет использоваться для оплаты компьютерных каких-нибудь таких моментов как игры хостинги там может какие-то даже вещи будут я не знаю обменники появятся а, в общем что еще интересного у нас ну как обычно говорят что зачем ждать доллар 10 минут куда можно это в 10 раз быстрее сделать то есть быстрые транзакции опять же это все зависит от того сколько а, мастерно запущена и насколько больше, большая сеть становится а, Будущая монетизация игр, то есть видите награды за игры, анонимность, игровые покупки, в принципе, как я говорил, ну честно говоря, я же не знаю, я просто рад, потому что наконец-то мастернодный проект появился, в основном были всякие токены, ICO, IEO, а это вот что-то старое, доброе, на новый лад, скажем так, поставили, как вы видите, будет а, платформа предлагать, Уникальные услуги, продукты там внутри игровые какие-то сервера, ценности возможно, потому что можно будет купить продать. И у них стратегия работать в два этапа. В два этапа это получается: сначала они продают 50 мастернот. Каждая мастернота стоит по 0.02 биткоина. В итоге по этому курсу, который сейчас у нас есть, это у нас, я не знаю, выйдет там 1.1, не знаю, может один. Да, где-то 1.1 биткоина потом запускают не второй этап там где уже можно будет покупать монеты на бирже будет продажа допущена 5 миллионов токенов и цена на них будет уже получается не 400 сатоши, а 1000 сатоши то есть соответственно два с половиной раза в принципе уже цена поднимается и токен становится уже со старту дороже то есть как бы есть выгода купить на старте, скажем, мастерноду, купить монеты по такой цене, чем потом они будут по тысяче стоить. Но опять же, закинули они идейку неплохую в плане того, как это все будет строиться, развиваться, какие у них планы. Ну и чтобы не потерять свои бабки, надо всегда думать головой. Ну, не знаю. Конечно, закинули они конкретно в плане того, чтобы работать вместе с киберспортом и криптовалютой все это вместе на один лат поставить то есть смотрите сами, думайте головой то есть когда зайти и когда выйти чтобы понимать как это и что это будет вообще работать и не пропадут ли потом куда-нибудь эти люди в общем также предлагают присоединиться к команде связаться с ними, можно там не знаю в дискорд пообщаться ну в принципе у кого-то будет желание можете написать дорожная карта то что я говорил это типа вот, август у них пресейлы идут потом в сентябрь листинги поэтому ну и конечно же дальше по дорожной карте развития самой платформы на биткоин толк они недавно появились точно такая же информация как и на сайте то есть тут даже скажем так сокращенно написано то есть, написан у нас алгоритм, на котором работает там Quark, да, у нас там, а, получается, пост мастернода, все дела. Ну, стандартная монетка мастернодная. Ничего нового мы здесь не увидим. В общем, ладно, не будем задерживаться на Bitcoin Talk, идем далее. Кошельки. Банально, можно, в общем, максимально быстро скачать. А, также у них есть кошельки Tritium. Это мобильная версия, у них, то есть, они же там интеграцию провели с Tritium. То есть сразу можно и с Абстора скачать, и на получается Google Market зайти. Так что кошельки мобильные есть уже хорошо. А, есть веб-кошелек, есть кошелек, получается. Стационарный, который на комп устанавливается. В принципе, полный набор для старта имеется. Также у них тут интеграции идут различного рода залетайте в Твиттер и будете следить за новостями. А, дальше у нас Дискорд, пока человек еще мало в Дискорде, Телеграм, конечно, вообще сейчас ну не развит проект, только открылся, только-только появился, я его только нашел. И в принципе Фейсбук. Нам как бы, я не знаю, актуально будет Телеграм, может Дискорд залететь, ну и на Твиттере посмотреть новости, обновления. Ну и как бы на этом все. Ладно, ребята. Давайте будем следить за новостями данного проекта, посмотрим, подумаем, что с ним, как с ним поступить, что делать, как инвестировать, сколько инвестировать, и когда, конечно же, потом выйти э, с этого момента. Ну, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.